Привет! Сегодня мне пришел пятый выпуск журнала «Вышивка для души». Он пришел не один, а в компании с приложением «Лучшие схемы». Первый за 2015 год. Начнем, наверное, с основного выпуска. Классный тигр, да? Вот здесь будет такой, значит... Деревенский пейзаж какой-то. И вот что мне нравится в этом журнале, всегда представлено все на любой вкус. То есть можно видеть тут пейзажи, потом натюрморт, картины с животными, люди. И обычно еще бывает натюрморт с фруктами не попался я кстати все это время думала как же мне объяснить почему я снимаю видео именно про этот журнал вот я как бы понимаю, но словами не могла сказать и как-то вечером мне попались в голову такие вот слова то что этот журнал он делается с любовью к вышивке вот если посмотреть тут только голая вышивка и ничего кроме, даже рекламы нет никакой, но журнал, тем не менее, выходит, составляются схемы. То есть его издатели знают, что журнал ждут, что он востребован. И как бы показывая этот журнал, я хочу, чтобы просто больше людей могли с ним познакомиться, увидеть, почувствовать такую же... Ну, любовь к вышивке, какую, наверное, хотят передать издатели этого журнала. Совушки классные, мне так понравились. И синички. Так, а теперь Приложение. Здесь мне нравится вот очень сильно вот этот взгляд. Такой он загадочный, восточный. Здесь мы, значит, встретим Исакиевский собор павлинов. Картинку из мультика «Мамонтенок ищет маму». Тут он мамонтенок с друзьями, с моржом. Хорошо, да, что он тут не одинокий, а в компании. Потому что в мультике всегда его было немножко жалко. Потом здесь очень красивая картинка. Вот эти вот уточки. Они такие милые. Мне захотелось их вышить. Вот он натюрморт с цветами. Опять же, картина «Портрет человека». Называется «Девушка в шляпке». «Мираж». Вот этот с восточными людьми. И первый поцелуй. Кстати, в выпуске там тоже был первый поцелуй. Наверное, это связано с мясной. «Чувство любви». Большая схема этой девушки в шляпе. Павлины. Очень их люблю. Пытаюсь подобрать себе такую схему, которая бы понравилась. Тоже большая. Четыре страницы. Вот он, мамонтенок. Интересно, у кого дети есть, вот они смотрят этот мультик, он их также печалит. Я в конце всегда плакала. Плывет он на этой льдине, мне кажется, что эта льдина может растаять. Вроде как мы же знаем, что мамонты от потепления вымерли. На термор с цветами. И вот они, уточки. Хм. Я их почему-то представляю в бисере, чтобы они блестели. И поцелуйчик. А, это... Вот он, поцелуй. Здесь... Да. Один поцелуй. И здесь на выбор был еще второй поцелуй, вот такой, более реалистичный. И вот тоже конкуренция совята и утята. Кто из них симпатичнее, не знаю. Вышел бы всех. О, так можно положить и посмотреть все вышивки, которые мне пришли в течение, не знаю, недели или двух. Интересно, вот если бы я начала вышивать какую-то схему с первого журнала, я бы хоть до сегодняшнего дня бы одну закончила. Тут просто такой завал из этих схем получается, так классно, так приятно. Так, ну все, я вам показала. Если вам нужна какая-то схема, может быть, я смогу вам даже выслать, попытаться. Так что, если что, пишите. Пока!